Марта 1921 года, открывая 10-й съезд партии большевиков, Владимир Ильич Ленин сказал, «Мы в первый раз собираемся в таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами и империалистами всего мира, на территории Советской Республики нет. Три с половиной года неслыханно тяжелой борьбы. Но пока мы не завоевали освобождение от нашествий и вмешательств империализма». Ест констатировал внутреннее положение Советской Республики крайне трудным. Интервенты и белогвардейцы разрушили промышленность и транспорт. Рабочие голодали. Некоторая часть деклассировалась. Все это ослабляло социальную базу диктатуры пролетариата и создавало реальную угрозу существованию советской власти. Вспыхнул кронштадтский мятеж. Немаловажным было и то, что 2 миллиона русских белогвардейцев, бежавших за границу, в большинстве своем начали прямо или косвенно сотрудничать с империалистическими разведками. Западные спецслужбы нацеливали свою агентуру на проникновение через границы республики, на террор, диверсии и, в конечном счете, на уничтожение власти рабочих и крестьян. Исположение об охране границ РСФСР. 10 июля 1921 года Охрана всех границ РСФСР возлагается на особый отдел ВЧК И его отдельные органы, которые несут полную ответственность за охрану вверенных им участков границ На них возлагается охрана границ в военно-политическом отношении Воспрепятствование незаконному передвижению через границы людей и грузов Борьба с бандитизмом в пограничной полосе Алексей сколько будем стоять? Мне нужно отдать необходимое распоряжение. Полтора часа. Начальник дороги извещен? Извещен. Первым я прибу пограничников. Хорошо. Дмитрий Иванович, да? Вы лично знаете Дановича Владимира Алексеевича? Он дважды был у нас на Лубянке с докладом. Этих офицеров старой армии отличает, во всех случаях, невероятная точность. По ней можно сверять часы. Что ж, качество отменное. А я им не верю, и все. В трудную минуту они все, как один, нас предадут. А вам не кажется, что возможны исключения? Дмитрий Иванович, в революции были и князь Кропоткин, и рабочий Малиновский. Князь Кропоткин с отличием окончил пажерский корпус и всю жизнь отдал народу. Рабочий Малиновский по а агентам царской охранки. Встретите товарищей, проводите их ко мне. Здорово. Здравствуй. Нин, Ну, жива-здорова? Ничего, часто о тебе вспоминала, а -а -а. если бы знал, что сейчас увидимся. <свист> <свист> <свист> Дорогие. Эх, Владимир Алексеевич, жена у вас. Жить бы отдал, мог. Давайте, Сергей, <свист> я своих симпатий с первого дня не скрывал. А мать как? А матери ничего? Знаешь, отец миной умер. Читал, наверное, в газетах писали. Да. Ну что ты? Как что, где? <свят> ну, первая конная. Крым брал, был поляк убил. <свят> ну, а потом на польской границе. В войсках завес. В особом отделе. Но ну, а ты. Инспектор. И как? -то... Честно говоря, надоело. <свят> <свят> ты же помнишь, как я начинаю. О том, что... <свят> а новом назначении преддачка знаешь? Да, слышал. Эх, разруха ты, разруха. Глаза б на нее не глядели. Я так думаю, Владимир Алексеевич. Раз товарищ Ленин Феликс Эдмунд отдел двинул, толк будет. Здравствуйте, товарищ. Гамайон. Да. Данович. Проходите. Если вы не заражаете, сразу приступим к делу. Садитесь. Как вам известно, охрана государственных границ начнут полностью передать особому отделу ВЧК. Но это естественно. В границе политической линии охранять ее должен специальный аппарат. Чекистский орган. Мы приняли решение о соответствующих назначениях. Ваш рапорт, товарищ Ричидонович, о переводе на работу непосредственно войска, рассмотрен, рассмотрен положительно. Вы назначаетесь замначем особого отдела западного пограничного округа. Дело серьезное, как вы понимаете. Исполняя обязанностей. и Прошу приступить немедленно. Вы задержитесь, товарищ Гамаюн. Вот ваш мандат. Я только что его подписал. Желаю успеха вам. Разрешите идти? Идите. Ну, прощай, Ваня. Бывай. Главное забыл спросить. Дети у вас есть? Парнишка сейчас тебя Иваном назвал. Дочка Настенька. Ну, ладно, бывай. Нине Александровне, поклон. Хорошо. Прошу прощения. Что вы думаете о Дановиче? То есть как? Ну что он в наших рядах? Случайно или по убеждению? Как вы полагаете? Данович за советскую власть больше, чем я. Но для меня она. Родная, привычная. Вы сами знаете, как мы иногда относимся к своей матери. А Владимир Алексеевич так все выстрадал. Такой ценой понял, добыл. Зря у меня задали этот вопрос, товарищ Держанский. Зря, Иван Трофимович. Я просто стараюсь не задавать. Не обижайтесь. Просто хотел, чтобы ваше мнение слышал, Дмитрий Иванович. Теперь о вас... На здешнем участке наших пограничных войск нет. Граница практически открыта. Совет рабочей крестьянской обороны решил передать особому отделу несколько армейских подразделений. Одно из них стоит в Мглинске, на границе, другое на марше. Я думаю, уже на подходе. Так вот, поезжайте туда, постарайтесь сделать эти части чекистскими, пограничными. Опыта вам не занимать. В вашем личном деле написано, что вы говорите по-польскому, то же Это так? действительно так. Знаем поляки... Знакомые поляки говорили, что у меня почти чистое варшавское произношение. Прекрасно. Ну что ж, вот ваш мандат. Желаем успеха. Да сопутствует гады. тебе наша звезда Денькую. Благодарю До свидания До свидания. Ну что ж Воспользуемся вынужденной паузой Я попробую продиктовать вам Проект записки в политбюро ЦК По хозяйственным вопросам Итак я своим партийным долгом, долгом коммуниста, считаю нужным высказать следующее свое суждение. успевайте Да, да. Причиной перебоев и кризисов, которые переживает наша промышленность, является то обстоятельство, что нами, вольно или невольно, нарушен союз рабочих и крестьян. То есть та основная сила, которая создала «Октябрь». Тянись. Побыстрее, братцы, побыстрее. Становись. Товарищи, через 20 минут мы войдем в город, поскольку мы представляем из себя не просто часть Красной Армии, а часть, призванную, защищать и охранять от всякой бандитской сволочи нашу родную республику Советов. Приказываю на марше соблюдать революционную бдительность и осторожность, вести себя как положено, встретившихся местных советских обывателей не обижать, кур, а также гусей и уток у них не отбирать. Батальон, налей! Нас не вешать, дистанцию держать, одра хорошо весело, шагом марш! Собирайся! По России солдат пошел, да Николай Сува сошел. Обывателем стоять. Хлопы сожрут. <свят> Дай, срок, построимся. Ну что, Айда на площадь. Командование полка должно быть там. Уком? А точно. Надо будет с ними контакт наладить. Добро. Тут особое отдела. командирская резиденция там на том конце, там временный казармы в лабазах и там и резиденция. Как сказал, резиденция. Грамотей, резиденция надо говорить, понял? Так точно, резиденция. Ну, ладно, говорите вы просто что? Кто такие? Комендант пограничного участка Гамайон. Иван Трофимович. Сам товарищ Дзержинский подписал. Сам. Начальник особого отдела нашей части кравцов Василий. Будем знакомы. Будем. Галя! Галь! Что, за что? Это. Да понимаешь, на турецкий вал в лес. Слыхал про такой? Ну, приходилось. И не только слыхать. Здрасте. Здрасте. Ну, вечер, давай. заставляешь меня в таком виде гостям появляться. Ну, я бы хоть причесалась. Через полчаса обед будет готов. Милости просим. Ну, значит так. Сейчас мы к командиру, а через... через час будем у тебя. За столом. Встретимся, так сказать. Отметим начал совместной службы. Ха -ха, да понимаешь, нечем. В лабазе спирт не по карману, а контрабанда или самогон революционная совесть не позволяет. Поправимо. Семен? Сей момент. Держи. Оп. Ха. Поставь ее, Галина, в самый центр стола. Сколько у нас будет? Пять? Пять. Пять. еще секретаря укома. Само собой предуспокоен как mm -hmm. раз. Ну, давайте, товарищи, дуйте. Тут вам на конях 15 минут хода. До встречи. Ждем. Я готовь. Я здесь пока посижу, покурю. Вот-вот батальон товарищей Гришакову подойдет. Надо встретить, поговорить, то до сих, пятое-десятое. Да, Танюшку покорми, чтоб потом ребенок с гостями за одним столом не сидел. Очень своих за раз двоих отпускаете. Тут границ полк далеко, не равен час. Ну ладно, Гев, я басась. О, вот, и батальон товарища Гришакова уже были. О, -о, -о. а я заодно из склада охраняю. Разве это дело? Для складов нужен особый человек. Вы заострите вопрос. Ладно, Гев, сейчас у нас людей вдвое против прежнего будет, хватит и на склады, и на все, и про все. Ну дай бог, да. Удостоверение личности и будем знакомы. Я Кравцов. Сейчас. У -у -у. Ты кто по должности будешь? Я начальник особого отдела, а ты что же, удостоверение личности полевой сумке носишь? <свист> <свист> ты что? Я то? Да так, ничего. <свист> Не с ума! Стой! Стой, я тебе говорю! Пошами резать эту сволочь! Будем на склады брать немного, уходить будем сразу же и быстро! Эй! Где кабинет мужа? На площади. Юрьевич, осмотреть внимательно так Обыскать стол, собрать все документы. Вон Детки. Погибаю. Опамятовал. Ну брось оружие, краснопузный. Постой. Если вы хоть раз польнешь, я ведь из тебя рем не нарежу. Вы так-то так атаку порежьте. А так мы тебя просто убьем. Спроси, Дуку! Ты тоже пора Победи. Это же баба. Кто-нибудь хочет? Некогда заяц. Ну, я этим делом без водки не занимаюсь. Ладно, убери девчонку. Мама! не поверит. Пусть поглядит. Черт! Ерзенке-то как повыперло. Перепачкаешься весь. Ничто, я его за волосы. Скорее, собирайтесь, уходим. Что ты там ковыряешься? Я Пошли. По Это пршь, балла! Скорей, скорей! На ту сторону переходили. А ведь на ту сторону не пойдешь. Но ну, а ты как думаешь? Они с тобой. В бой вступят. Все как на фронте. По диспозиции. Вот что, братва. Другая у нас война начинается. Товарищ командир. Что? Жена ковцова? Где? Там. Жить-то будет. Рана глубокая. Много крови потеряла. Как только выползло, как смогла. Срочно в больницу. Сейчас приедут за ней. Мое слово, командир. Банду му уничтожил. А благодаря вот на этой самой площади расстреляет. Соберем народ и расстреляй. А не хвастаешь. Наш кравцов упокоил его душу. Тоже хотел. Однако. Тоже, не тоже. А запомни мое слово вещее. это? Я Гамаюн. Надеюсь, вам обо мне сказали. Так точно. Мандат на всякий случай. Сергей Сергеевич Климов, это Овцов, Игорь. Гоша. <coughs> Добро. <плес> <плес> Все знаете? Повторять не надо. Вот хорошо. В общем, мне желательно знать ваши истолкования. Событий. К -к -к. Нет. Давайте, Овсов. Ну что? Ну, границу... Они перешли тайно. Ты мне огородов не гради. И давайте договоримся сразу. Если нам надо кому-то по служебной надобности мозги вкрутить, так мы их вкрутим. А промеж собой давайте пробавляться одной золотой правдой. Шпарь дальше. Гоши. Ну, конечно, границу они перешли свободно. Свободно, потому что граница не охраняется. Стоп, стоп. А почему они шли в На. нашей форме? Легче, легче. пройти, меня Сергей Сергеевич, извините. Я вас спрошу потом. Продолжайте. Ну, конечно, легче. Но сейчас меня другое мучит. понимаете? Что? Тебе, тебя, Гоша... Конопатом не дразнили? Да нет, не дразнили. Я одному-другому скулы свернул, так зауважали. Я что хочу сказать. Понимаете, они ведь знали, что к нам идет воинская часть. А под эту часть они и пристроились. Информации под... Так, так. Разведка у них хорошо работает. А да нам урок. Вот. А это что значит, дорогой Сергей Сергеевич? Что в оперативном отношении они нас превосходят. Mm -hmm. У них глаза и уши есть, у нас их нет. Они к нам с идут, а мы их так. На вы ждем. Какие предложения? Ну, ну что, до сих пор мы ловили агентуру противника там в полку, в тылах, а с границы мы же и дела не имели никакого. Подожди. Дистанцию мы войсками закроем. Mm. На войскам-то не худо знать, кто, в каком направлении, откуда пойдет. Так. А нам бы не худо знать, зачем пойдет. Вот. Следовательно, нужны помощники, доверенные люди. Правильно. Мы, мы просто обязаны наладить работу с местным населением. Да я уверен, что пролетарские элементы на той стороне. Не останется равнодушным. Пролетариат, он везде пролетариат. Пан для него здесь, там, в Африке. Да. Враг. Так что, ребятки, задача у нас одна. Все знать. Все о нашем противнике. Где обитает? Его намерение, цель. Даже на чем ождивение. Не пиши, Гош. А вот когда мы все это узнаем, вот тогда и начнем кумекать. Как нам его ликвидировать? Из ты мне? Маш, мне Ну гад, да я тебя покочкам! Эй, солдат, не позорь Польшу, ты ведь поляк. Еще раз сорвешь, поешь служить в умер. понял? Понял. Слушай, комендант, откуда ты так хорошо польский знаешь? Вон видишь кусты? Ночью скрыто. Надо трыть окоп и установить там ручной пулемет. Ясно? Так там же овраг, какой же дурак там пойдет. Правильно. А то они будут распадками обходить. И вы прям на нас. Ну, да, мы прям в упорах. Правильно, Гош? Так это на первый раз. А на второй. А на второй ты новая копчика троишь. И на третий тоже. Ха -ха. Чего, Скис? Ничего. Просто на гражданке не привыкли по пять раз на день. Окопы Привыкай. А гражданки забудь. К новой службе привыкай. А вот здесь не худо бы заграждение соорудить, ясно? Ясно? Так точно, ясно. Вот так. Да, вот что. Завтра весь личный состав вывести на строительство заставы. Наше жилье должно быть тут, на границе, а не там, в тылу. Давай, братва, веселяй! Мы, дядя, строим для тебя? Как построим, так и жить будем! Эй, Семен, стой вон, родимый! чего ты ковыряешь Этот Это не оглоблен! Со мной отслужил, Знаешь порядок? Да не ну, Что Лучше <сес> мне! Вот тена! <терраса. сес> э! Ну давай сюда! Что за дрянь? Чем интенданты снабдили, тем и Роем? К стенке твоих этих хозяйственников. Стенки не к стенке, а других лопат на складе. А вот что все комендант? Возьмите мою. А? Как бритва? круп. Германия. Откуда она у тебя? Так я вчера к мосту ходил, а там каждую субботу вроде базары устраивают. полег с той стороны разные. Барахло несут, там лампы, напильники, гвозди. Ну и наши. Полотно домотканное даже самогон. Горшки, вот я ее на свой финский нож и сменял. Угу. На, держи. О, баба А что знаю? Мост это тот, да? А? Ну да, тот самый. Ой, баба. Смерть. Что, что это баба, страшна как смерть? Ну да. ней Идвиг зовут. Что здесь, что здесь, ну, королева. Я стою, она подходит, пан Жовниш с желает. Ну там, девочек марафету. Я говорю, я сознательный революционный красноармеец. Пограничник. Правильно я говорю? Ну, ну правильно, правильно, правильно. Ну, вот и мне этого буржуазного дерьма без надобности. Она говорит, ну, а что те? Ну, я ей говорю, лопату. Ну, пошутил. Ну, через минуту проходит такой усатый пан, дает мне эту лопату, говорит, подарок. Ну, разве я мог задарма? Вот я ему свой финский нож и отдал. я правильно сделал? Правильно. Работайте. Капсов. Ну, ладно. У этого моста поставить постоянный пост. Раз уж мы не можем прекратить эту торговлю, да хорошо бы знать, что там к чему. Угу. Вот что, Степаченко, нашим бойцам категорически запретить заниматься этим делом. Понял? Да. Категорически. Ясно. Что-то сказать хочешь? Давайте я схожу к мосту. Посмотрю. Давай. Ты знаешь, что-то в этой едвиге есть. Ну а что-то есть. Давай, займись. Вот так. А что, Галя? Сегодня пришла в себя. Садись, давай. Пойдем там, где там все. Вот там. Хорошо, Всянка. Хороша-то, хорошо. Вот по-собачьи я не умею. <соединяющие> а зачем же по-собачий-то? Ешьте на здоровье, товарищ начальник. Тебя как зовут? Алексеем. Меня Игорем Гошей. Хороша каша? Хорошо, куда лучше. Может, все-таки о деле поговорим? Догадливый. Все правильно. Да, Леш, теперь не просто рядовой Красной Армии. Ты ведь еще и чекист. Mm. А это значит? Значит, я должен продолжить знакомство с Паней Двигой. Так? Соображаешь. Значит так. На мост пойдешь, когда у тебя будет увольнительная. Mm -hmm. Нужно придумать предлог какой-то, чтобы продолжить знакомство с паникой Двигой. Но это мы. Не бы... Зажигалочку, а то ведь спичек не напоснёшься. Годится. <годится> ну, вот. Понимаешь, ты сам не лезь, подожди, пока она к тебе подойдет. Зачем, он, заявился, спросит? А потом? Ну, давай, шевели мозгами. Да я думаю, что она сама набиваться станет. А что, думаешь, понравился ей? <годится> ну, этого сказать пока не могу. Есть у нее ко мне какая-то надобность. Я это сразу просек. А -а, а, а ты не отказывайся ей помочь, если что. Только ты сам не принимай решение, А после встречи сразу ко мне, но не домой. Ха, ну, не маленький. Да не разродилась еще. Кто не разродилась? Да брось прикидываться. Мне твоя Нюрка так тебе описала лучше всякой фотографии. И от ребенка потом не смей отказываться. А то разом пойду в твою партийную ячейку. Ладно, ячейку. Я ведь Галя Кравцова. Родственник. Сослуживец мужа. Как она тут? Летательный с... с... А по русски как? Помрет она. Давай, бабусь, проводи. А больница у вас хорошая. Да и доктор у нас заботливый. Здравствуйте. Помните, я третьего дня приехал? Помню. Помните. Как Вася? Ну, везли, Вася. Знаете, там губерновская больница, доктора, профессора. Ну, вы ушибка не переживайте. Выздоровеет ваш Вася. А вы только верьте. Завтра. Приходи. Угу. Ну ты это. Выздоравливай. Ладно. Лучше хотел. Танюшку домой отведи, ей. Да. Хорошо. Ты на лошадке верхом каталась? Нет. Ну, вот сейчас и проедешь. Вон мой конь стоит. Не забоишься. Мамки, часто ходишь? Часто. Ну и молодец. А кушать у тети Люси хватает? Хватает. Ну вот и приехали. Ну вот мы дома. Ой, спасибо. Здравствуйте. Спасибо, спасибо, дочка. Здрасте. Я сама собиралась за ним. Да вот. Ничего. ничего. Танюш, а я к тебе еще приду. Можно? Можно. Ага. Заходите. Моя ты хорошая. Ну, если что, чего, сразу ко мне. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания, Танюш. До свидания. Пошли. Вот ты где, а я тебя обыскался. Спасибо, ребята, подсказали. Чего стряслось? Там отряд Гришакова прибыл. Работа, знаешь, как пошла? Ну да. Вышку поставили. И казарма почти готова. Степанченко, говорит, давай говорит, за комендантом. Новоселье, говорит, справим. А что, на Новоселье у границы это просто на я. Пульжал не полюбуются. Да, там оркестр добыли. И местные жители пришли. Да, я еще велел с флагом землю врыть. А вот этот ты здорово придумал. Будем торжественно обставлять выхода на границу. С подъемом государственного флага. Хорошо. Вперед. Слово имеет секретарь уездного комитета партии большевиков товарищ Свобода. Друзья, товарищи, вот ведь до чего торжественная минута пришла. Закрыт еще один участок нашей советской границы от всякой закордонной сволочи. И я вам скажу, закрыт он надежно навсегда. Республика наша может быть спокойна. Пограничники наши врага не пропустят. Ура! Ура! Понравилась тебе лопата? Чего? Угу. А, лопата. Ага. Спасибо. А еще кое-что тебе можно попросить? Проси. Знаешь, у нас со спичками только. Угу. А я курильщик заядлый. Понимаю, чем ты просишь. А за этим трудно? Чё трудно-то? Какую-то паршивую зажигалку и трудно. О, такому парню паршивую. За кого ты меня принимаешь? <связь> <связь> Но мне пора. Чего пора? Тетка ждет, тетка ждет. Так, а может, потанцуем или... А? Мы сейчас далеко попрям. Да, далеко. К границу переходить нельзя. Остановите. Границу не переходить. Иван Трофимович, ну мы им и дали. 15 трупов с их стороны. А у нас? У нас у нас 14 полегло. Пятеро местных, один мальчонка. Совсем мальчонка. У меня шестеро раненых. Отправляем в лазарет. А у них сколько раненых? А черт его знает. Застраховались, забрали с собой. С трупами ихними что делать будем? Сороем что ли? Да, там. Ну что, зарывать? Срочно это все сфотографировать. И завтра. Десяти утра, три телеги. Есть. Комендантум Глинского участка особого отдела западной границы. Ваше сообщение о прорыве вооруженной бандгруппы с участием переодетых польских полицейских получено. Прошу иметь в виду, Буржуазное правительство, прислужника Антанты, злейшего врага Советской России, Пилсудского, поощряет формирование Савенкова и Булак-Булаховича, снабжает их деньгами, оружием, продовольствием, в связи с чем некоторые местности из Запкрая, в том числе и ваш участок, объявлены на военном положении. Просим соблюдать революционную бдительность. В деле пресечения деятельности банкгрупп шире практикуйте чекистские мероприятия. Начальник особо отдела ВЧК Менжинский. Вызови коменданта. Что случилось? Этот из советов желает с вами говорить, господин капитан. Участка особого отдела западной границы РСФСР, Гамаюн. У меня к вам официальное дело. Как-как? Извольте отвечать и вести себя по форме. Капитан Ярема, чем могу служить? Вчера в 18.00 при бандитском нападении на территорию РСФСР было убито 14 советских людей. Мы заявляем вам решительный протест. Мы не несем ответственности за русских, которые ненавидят советы. Вам следует подумать что нужно сделать для того, чтобы ваши бывшие соотечественники перестали нападать на Советскую Россию. Трупы бандитов мы сейчас передадим вам. Зачем нам мертвые русские? Закопайте их у себя. Прошу вас сюда. Прошу. Есть еще вопросы. Кстати, и куртка, и мундир пробиты одной пулей. Так что вы не сможете доказать, что это провокация большевиков. Мы все сфотографировали и запротоколировали. Кроме того, вот осколок мины и три пули. Экспертиза докажет, что это мина германского образца. А пули выпущены из винтовок английского производства. Так что извините. Хранить их придется все-таки вам. Трогайте! Но! посылают на ту сторону, порвать его на куски, тихо-тихо, панове, что остается русским, они защищаются, вот и все, прошед... телеги и лошадей прошу вернуть завтра в это же время, Предлагаю обстановку. Согласно поступившей в последние дни информации с центра, имеем в стране пищевой голод раз. Восстание Антонов в Тамбове два. Товарищ Ленин определяет текущий момент, как внутренний политический кризис три. Выводы для нас. Возможно выступление внутренних врагов революции, а также их совместное выступление. За кордонными бандами. Прошу высказываться. Да все происходит с ведомой Еремовичем. Ну надо пробраться к нему. Ну, как? Через Едвигу. Что, ж ты хочешь заставить работать с нами, что ли? Ты что же, отцов думаешь, что эта матерая спекулянтка поверит в ясные цели мировой революции и добровольно станет нам помогать? А он ее не этим хочет убедить. Отставить. Давайте по-деловому. Значит так, наблюдение за их территорией свыше секретных постов у нас налажено. Налажено. У нас даже биноклей нет. Ну, будут бинокли. Военным ведомству дана команда. Нам разведка нужна. А вести ее по-военным мы не имеем права. Наши военнослужащие без приказа правительству пересекать границу не должны. Поэтому я считаю предложение Овцова правильным. Это Ковальская, Шасты через границу, туда-сюда, и мы ничего сделать не можем, поскольку имеется соглашение о режиме приграничной зоне. Это соглашение фактически узаконило Шастыня местных граждан. Значит, что? Первое. Мы должны уличить Ковальскую в ее пособничестве Ереме. Уличить и прижать. Второе. Постараться убедить, что просто обязана она нам помочь. Климов, да? Сергей Сергеевич, да? Как ты думаешь, какой интерес у нее на нашей стороне? Да спекулянтский, какой же еще? Ну, а если по-человечески? Не знаю. Может, у нее здесь родственники? Вот. Уточни. Есть. Что, Алексей? Ну, пока топчется на одном месте. Правда, парень смышленый, просто врожденный чекист. Обратил внимание на то, что Едвига за пять минут до начала обстрела сослалась на дела и ушла. Да-да-да. Считает, что знала мерзавка. Анфиса Александровна, несите ужин. Я этого парня к себе беру, порученцем. У дефенсива интерес будет больше к его персоне. о, -о, -о, -о, -о. Давай, подсаживайся. Спасибо. Я тебе В городе-то нет. Не за городом есть? Баки бензиновые. Склады. Я не знаю. А ты узнаешь, все образуется. Да. Ну. Ну и сколько она стоит? Ой. Я засварю, догадался. Это мой презент. Подарок. И... Что? Нельзя. Нельзя попадет. А ты не говоришь, что это подарок? Скажи, что ты всю палочку на нее истратил. Тебе поверит? В гости придешь? Так... Э... Между ты стороны нельзя. О, вылез. Ясный сок. Прощай. Я сама тебя найду.